Всем привет, на связи мистер офисер, продолжаем проходить игрушку Orient View of the Wisps И что мы сделали с вами в прошлый раз? В прошлый раз мы с вами побывали вот в этой части заросших недр Собирали всякие плюшки, которые у нас тут оставались Не успели мы пройти вот это испытание времени, которое мы сейчас попытаемся пройти Ну и побывали мы в родниковых полях Отдали тут росточек нашему Тали. Также подулучшили, подулучшили, вот какую мы тут, птучку-то подулучшили. Вот она. Она у нас установлена, волна духов. Максимум 6000 искр наносим больше урона, когда у нас есть духовный свет. Вот ее подзамаксили. А, нашли мы авантюру. Враги получают на 70% больше жизни и наносят на 70% больше урона, но при этом вы ну, получаете из них два раза больше духовного света. Это такие фармер можно сделать изори, да? Но нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Вот, это все, что мы понаходили, все, что понаоткрывали. А, увидели, что у нас еще в родниковых полях есть горликова руда которая очень нужна, но которая пока непонятно как достается, потому что мы никак не можем никакой ветер создавать, и никак не можем туда подняться, подцепиться. Не знаю, что там нужно сделать, но это какой-то пипец. Ну и оказывается, тут есть ход, предел Баура, странный, странно это все очень. То есть не только здесь можно пройти, но и здесь. Вот. И, соответственно, раз есть ход, значит, можно тут все это и разведать. Тут, оказывается, есть еще огонек. елки зеленые. Как уж этих огоньков-то? Поэтому мы туда и, походу, можем пройти. Окей, я все понял. М -м, что мы еще тут видим? Видим... Видим мы еще карту. Видим карту, где есть что пособирать. А это в чернильных топях, например. Вот такая замечательная ячейка энергии, которая нам прям, я думаю, будет очень-очень-то нужна. Поэтому... Как мы с вами решили в прошлый раз, мы побегаем сначала вот здесь, в заросших недрах. Пособираем тут... Ну как пособираем? Пройдем вот это испытание времени, получим за это духи ду Здесь я пока не представляю, как эту дудухи взять. Но давайте попробуем вот это все сделать. И потом уже будем думать, что дальше делать. Потому что есть осколок здесь у нас. Есть еще... Дополнительная ячейка энергии можно на прям целую одну собрать. И как показывают, тут вот еще как-то в подветренных пустошах можно сюда куда-то забраться. Что за что за дичь? Как это? Как это? И что это? В общем, на самом деле, как мы видим, еще в подветренных пустошах есть тоже испытание времени. Ух, может быть все-таки два сегодня сделать испытание времени. Давайте пробовать. Значит, нам нужно спуститься вниз и быть таковым. Это первое, что нужно нам сегодня сделать. Ой, нас пытаются заплевать все, заплевать. Но что-то у них как-то плохо выходит это сделать. М -м так, я сейчас в самый низ должен спуститься. Аккуратненько. Ух ты, какой. А. Не, ну тут красиво, конечно, стало. Стало, конечно. ляпота. Да, я не хочу умирать. Где это гадость? Ой. Нажмите X. Давайте. Смотреть. Так, этот наш друг сейчас побежит сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Ух, ты ж, елки зеленые. Да нифига себе, путь, да? Ух. Ух, ух, ух. Ну, в принципе, да. Понятно. А, даже вот так можно на перекура было сделать все это. Ай, друг! За да чтоб тебя... А, все, да, тут прям... Конец пути был. Да, тут был конец пути. 45 секунд. Окей, давайте заново. Как он проходит без нее? Что такое? Какая-то дичь происходит у меня. Ты что такой быстрый? 35 секунд нужно сделать. Я сделал за 40. Ай-яй-яй-яй. 5 секунд. 5 секунд. Если давай, ты сможешь. что -то получается. А что-то не получается. Ай! Фу, 33 секунды, тысяча, тысяча монеток, тысяча духов. Фу. Классно. Классно, я прошел это испытание. Я красавчик. Я молодец, я герой. Так, ну что нас ждет вот это место тихого леса, да? Но все-таки я хочу. Я хочу все-таки взять. Взять то, что я не взял. Есть такое большое желание. Взять все-таки то, что... То, что для меня, но я еще не взял. Поэтому давайте перенесемся сюда. Попробуем взять это. Эту супер-пупер. Пупер-супер. супер друпер Хотя, блин, мы там что-то пытались, и так и не получалось у нас. Ведь так это было... Это было так. Блин, то ли сверху она берется, то ли снизу берется. Я что-то это... Не понимаю. Я не понимаю. Ладно, но мы в любом случае сейчас попробуем, где мы находимся-то. Вот здесь, да? Сюда бежим, бежим, бежим. Короче, нам нужно сейчас бежать по факту прямо. Эй, эй, эй, ух ты! Так, ну все, мы прям на нужном пути. Мы на нужном пути с вами. Ладно, ладно, ладно, простительно все это. Не совсем, но простительно. А, -а, а, фрагменты чеки энергии. Вот это как надо было сделать. Блин, это же просто было. Это совсем просто. Черт возьми, лазера Тут прям тоже по-любому что-то можно просто сделать, да? Прям вот я уверен сто процентов, что это все тоже делается просто. Ладно, давайте сходим туда. Не знаю, возьмем или не возьмем. Тем не менее, мы вот здесь проплывемся. Но если нас прям потащит туда, то извините, но я пойду туда. Извините. Другого пути нету. Ха -ха. Испытание времени. Испытание времени. Может быть, может быть мы сейчас это сделаем. Но я не знаю точно. Сделаем мы это или не сделаем. Так, дайте нам сохраниться здесь. Все, мы теперь с еще одной ячейкой сюда нам нужно. И хоть запрыгайся, братан. Не нужен ты мне. Все, мы, мы идем только вперед. О, да, я прям такой мощь стал. Моща. Да хоть заблюйся. Э, э, все. Я могу. Какого фига, да, только так происходит? О, бог ты ж. Йок! Серьезно? Какой он, а, плохой. Горликова руда. Вот что нас тут ждало, да? Нифига себе. Я так и не подумал бы, что тут что-то есть для нас. Классное, вкусное. Ты. <связь> Давайте, где вы тут, песочники? Пришел я вас тут колбасить, а вы не хотите появляться. Так, что тут может произойти? Вопрос у меня такой. Да я не думаю, что что-то может прям такое произойти. Поэтому давайте телепортнемся опять сюда же. Здесь мы... Блин. Так, там, по-моему, сложный путь. В общем, ладно, мы здесь выберемся сюда. Попробуем пробраться сюда. А, все, да, нельзя нам. Нельзя, потому что... Потому что кто-то плохой где-то ходит. Так что... Ну да. А теперь можно? И теперь нельзя. Блин, э, ну это несправедливо. Теперь можно. хе Отлично. Тикс, Крутись-вертись. Полчок. Здесь мы хотим сохраниться. А нам не дают. А, у нас все окей. Чернильные чернильной топе что-то не взято поэтому там очень странное место на самом деле какое-то какое-то что-то нужно чтобы замедлять время что-ли или ты такой тихий что просто просто ты нифига не тихий что-то тут вот можно пособирать но блин ну, блин, полный блинский блин. Да, там, кстати, есть энергия дух, в которой я с... смотрел, как я собирал, и понял, что нет, надо было по-другому это делать. Да, если мы сегодня до тут доберемся по времени, если будет хватать, то мы попробуем проверить мою теорию. И, возможно, у нас получится. Получится у нас добраться, как я хочу. Ой. Отлично, я уже где-то здесь. Да, пузырьки, которые нам когда-то были нужны... Теперь нафиг не нужны. Оп. Ам-нам-нам-нам-нам. Нам, нам, нам, нам. Ой, тут, кстати, можно это было включить, чтобы нас не трогали. А, вот тут самая плохая... плохая гадость, которая нас сейчас будет вытаскивать, вытягивать. Ай, да чтоб тебя! Как вот как? Скажите мне, пожалуйста, как тут это можно вот... Собрать Я просто не понимаю И Объясните мне это Тут-то все понятно Мы всплываем Крутые Мы вообще Могем Мы мощь Самая мощная мощь Мы Ай Вот же классная была штука мы ее профукали. Отлично. Еще одну надо. Высокую такую. Отлично. Классно. Так, теперь парим. Ой-ой-ой-ой-ой. Как это классно. Сохранение. Отлично. Светлое озеро. Все-таки мы Могем здесь побегать И Когда свет развился на части Сила леса приземлилась здесь когда ее упадок не тронул озера Но ее нужно скорее найти, Оре Не то она погаснет Ну давай искать И вот В ветлых озерах нужно хипешку пополнить Так, ну Нам-то теперь тут будет проще Потому что Потому что потому... Оп. И все. Потому что мы можем плавать. Поэтому нам... Поэтому, поэтому нам будет проще. Но ну, не только плавать. Как вы помните. Да йог, макарек. Давай уже. Ах ты ж, гадство-то такое. Смотрите, какие у нас есть пути. Какие у нас есть пути, да? Никаких. Провести весь день тут. Так, ладно, мы можем... Под водой что-то быстро делать. Не, да? Ага. Ой, да чтоб тебя? Ну как тут быть-то? Я очень хочу ее собрать. Э, да. И ты к черту. О, как это работает, нифига себе. Раз бы я не понял. Ты не знаешь, где теперь Колок? Говорят, он здесь, в светлых озерах. Но я никак не могу его найти. Раньше здесь было не так просторно. Колок мудр. Надо с ним посоветоваться. Если найдешь его, дай знать, хорошо. Мудрость Колок, но большинству знанием шить колок с ним. Ага. Вы знаете, есть сейчас кулок, и скажите моки. И! Награда непонятная. А у нас какой-то баг случился, смотрите. Мы, если убираем, у нас все равно. Э -э -э. Прикольно. Может, потому что мы стали крутышкой. Ох, елки зеленые! А, вот она что. И куда этот пузырек? Пузырек этот лопается. А тут у нас... Горликова руда. Блин, и как нам туда запрыгнуть? Никак, да? Мы еще не такие пруганы. А если мы в этот... Ах, вот она что, да? Блин, надо как-то на него. Я не понял прикола. Ой. А что он такой маленький стал? хе <смех> Блин, ну это не то. Не то, совсем не то. Я не понимаю. Ой. Так, ладно, я уже как-то как-то до сюда добрался, горlickов руду собрал. <свят> <свят> Это уже хорошо. с отхилимся и вообще будем прям папка нагибаторами. Пойдем к волока искать. Как же тут красиво, реально. Все, Моки, я все понял. Надо найти. Блин, какие крабики, а? Все хотят нас прибить. Все хотят нас прибить. И тут, смотрите, тут поток воды, который говорит, иди ты нафиг отсюда. Пришел тут. Вот тут вот странная фигня. Мы это как-то, может, воду можем ниже сделать. Давай, пузырек нужен мне ты. Э. Отлично. Куда я прыгаю? Чего я прыгаю? О, давно бы так. Так, ну че, у нас тут все потихоньку двигается, да? Ого. Отлично. А зачем это? А, ну это походу Тут-то понятно, а выше нам выше нам надо выше. Блин, вот этот баг, конечно, подбешивает немного. Эй! Есть цветочки. Отлично. Я на цветочки могу становиться. Это классно. Ой, ой, обзор, обзор. Ой, ой, ой, ой, у нас там есть возможность. А возможность нужно всегда использовать. Ну, лети сюда. Давай. Я знаю, что ты мне будешь... Помогать сегодня. Так, тут-то что у нас? Тут у нас есть толкатели тянуть. И это открывает у нас отлично вот это место. Вообще прекрасно. Так бы сразу и делали. Так, опять я вижу горликовые руды. Так. Я здесь. Это что такое? Ори, блин. Ай! Я не понимаю, зачем я туда поднимался? Что мне там нужно было взять? Вообще, для чего? Или это был, типа, второй такой путь? Путь ниндзи. Эй, все, можно было просто тут сделать, да? Все, максимальный отхил. Ибо нефиг. Лично. Все, мы трупапка нагибаторы. Интересно. Ладно. Фиг с ним, мы потом повелителями, походу чего-то нового станем. Я. -а. Ой. Ой-ой-ой. Я так вообще не хотел, честно. Да, блин, мне горликова рука... Руда нужна. Вы тут того, походу. Uh, внизу меня, к сожалению, ничего вкусного не ждет. И здесь я вижу ток. Ток это хорошо. Mm, ну давайте сюда. Нас тут ждали прям. А, ждали. Ждали, да, ломать тут нечего Хорошо, я могу плавать Вот вы создайте Чего там, что-то создать надо Ага, oh, е-бой yeah, А это что за фигня? Э, это непонятная фигня так, ладно, я типа разрушил эту систему. Для чего, зачем? Взмах. Сначала привяжите его к кнопке. Что за взмах? А зачем мне взмах? Ну, допустим, я его вместо этого. А зачем взмах-то? Оп, придумали тоже мне. Не понимаю я. А -а -а, Змах. Короче, я не понимаю. Давай, что? А -а -а. Не понимаю. Я не понимаю. что-то нифига а, все пузырек пошел я думаю, что тут такое-то, я не понимаю что такое, а тут пузырек Зачем он мне этот пузырек, я не понимаю. Ох, пузырек, пузырек, пузыречек, пузырек. Ты здесь лопаешься. И все по факту. Здесь я. Блин, походу, да. Походу, бесполезно тут что-то творить. А, стоямба. Погоди-ка. Сейчас мы отхилимся. Типа мы можем пузырек направить туда, к примеру. Буль-буль. бульк, э -э. блин, то есть нужно сюда. Прилететь, прыгнуть и таким образом отчутиться вверху. Я все понял. Отлично. Блин, сложная. Да мелкий он. Не пойдет. Ай! Чтоб тебя? Не, он уже все, того. Блин, а как по-быстрому это сделать, вопрос? Может быть, по мы можем.. Ага, наверное, все-таки так будет проще сейчас. Да, а, Лашара, вот это я даю, прям, прям как жесть. Это я только так могу сделать, не долететь. Так, все, мои кристальчики. А Вот итог. Бросил рыбке наживку, а она мне чуть крыло не оттяпала. Вот и рыбач здесь теперь. Жаль, мы не умеем делать так же, как подводные цветы. Они втягиваются, лишь почуяв опасность. Вот бы и перья у меня в хвосте так умели. Тогда рыбачить было бы не так больно. А. Ну ты даешь ток. Что ж, давайте мы вот здесь на этом месте закончим разговор с током и уже в следующий раз продолжим изведыв... разведывать эти светлые озера. А тут я полагаю, тут ну нормально еще так нам разведывать. Потом это все еще как-то надо будет собрать, найти помимо этого Волока, который сюда куда-то добрался. А куда он сюда добрался, фиг его знает. Что ж тормозим, с вами был офис сверг, всем огромное спасибо за внимание и всем пока